Всем снова здрасте! У нас в гостях Леонид Орлан, телесно-энергетический психолог. Леонид, привет еще раз. Привет-привет. Рады снова видеть тебя у нас в гостях. И мы сегодня говорим про суеверия. Мы говорим э, о них теперь уже в этом часе. Интересно заглянуть в суть и понять э, хотя бы для начала, откуда они вообще берутся и какова их э, древняя природа. Ну, изначально откуда взялись суеверия? Люди пытались как-то упорядочить мир. Угу. Потому что в хаотичном мире достаточно тяжело жить, когда ты не знаешь, что будет, что случится с тобой завтра, там, uh -huh. через день, через два. Uh -huh. вот, там, например, как только люди начинали переходить от охоты, да, от собирательства к земловодельству, к... то есть люди должны были понимать, если они сейчас посеят зерно, оно взойдет или не взойдет. Uh -huh. Вот, вот в каких люди... случаях зайдет, в каких не зайдет. Да, хорошо, из хозяйственной деятельности. Просто, просто из хозяй-из хозяйственной, как ты правильно сказал, деятельности. Люди пытались упорядочить свою жизнь. Угу. И в этих формах они какое-то знание э, сберегали для того, чтобы передать его следующему поколению. Ну, естественно, потому что люди пытались себя обезопасить. То есть, по сути, все свои тогда рабочие получаются. Если они работали у наших там пробабушек, то они, по сути, должны работать и в нашем мире. Правильно нет? есть такое правило. Работает все, во что ты веришь. То есть, есть ситуация, ты ее сам наполняешь энергией, то есть, веришь в нее, и она потом к тебе приходит. Конечно. Существует такое правило самое «самоисполняющееся пророчество». О котором мы говорили в прошлом, да. в нашей беседе, я Послушайте, помню. Послушайте, теперь а... я начинаю что-то допетривать. Так, то есть вот. это работает так, идет mm -hmm. кошка черная, И ты, ты говоришь, убоялся, что? мне ага. не повезет, все плохо, начинаешь ее оббегать по двору, там через колеса какие-то перепрыгивать через кусты, она тебя... Э, э, все равно э, более быстрая и гибкая, она шмык в подвал, ты не успел, пошел дальше, на весь день расстроенный, в итоге к концу дня у тебя черти, что случается, потому что ты это запрограммировал. И, и все да. вино, во всем виновата да. черная кошка, которую ты сам наделил этим. Э, это э, во этой всем виноват силой. ты сам, который сам себе придумал вот это. Uh -huh. То есть если мы не верим в суверию, оно не будет для нас работать. Не должно. Не должно. Есть. Но, но если вот... оно само по себе, ну вот, например, вот эта чешущаяся рука, вот чешется она и все, и всегда срабатывает, то э, хоть я верю, хоть не верю, но она зачесалась, и я уже просто знаю. То есть это не то, чтобы вера, это уже какой-то это мой опыт. Ну, опыт, вот смотри, опять же... Откуда берутся суеверия? Из опыта. Один-два раза повторилось, и человек увидел некоторую закономерность. Угу. И уже потом эту закономерность помещает в свое подсознание именно как опыт, как некоторое правило в мире. Угу. То есть, и типа у всех должно быть именно так, как у меня. Ну, типа да. да Хорошо, да. а как отличить все-таки свои какие-то предчувствия чего-то, какие-то интуитивные свои ощущения а, от вот суеверии? Суеверие – это такое тождество, равенство. Вот если случилось А, событие А, тогда однозначно, ну, тогда с огромной долей вероятностью, там по 99%, случится событие А. Должно той, случиться. Будет а, Должно да. зеркало. Да, мы, у... мы, я напомню сейчас нашим слушателям, что мы во второй половине этого часа мы обязательно разберем самые привычные нам суеверия на то, откуда они взялись. да, Это у нас будет дальше. А сейчас хочется выделить такой пласт, такую часть суеверий, как какие-то, которые были связаны в древности, может быть, в языческий период с магией, и они до сих пор несут в себе какую-то силу. Ну, например, такое суеверие, как плевать через левое плечо. Энергетически, если сейчас рассмотрим энергетическую картину мира, строение человека, то задняя часть туловища, это аура, которая связана с прошлым опытом. Угу. Или с тем, что человек не готов увидеть, с которым не готов встречаться. Ну, то, что называется тень. То есть он, он это отбрасывает туда? Списывает. Человек, плюя назад, через плечо назад, он как бы своему, плюет в свое прошлое, говорит, говорит, это все фигня, это все неправда, я в это не верю. У -у -у. Да? Я плюю своему прошлому в глаза. Да? У -у -у. Я в него не верю. Я не хочу его видеть, я его обесцениваю. Таким образом обрезаешь, освобождаешься да. от каких-то хвостов, от грузов, ну, Какой-то ритуал, да, вот понимаешь, людям очень важны ритуалы. Вообще вся жизнь человека это череда маленьких ритуалов. Mm -hmm. да? Например, Войти в транспорт, заплатить денежку. Mm -hmm. Ритуал. Ритуал, да. Там, или правило. Из или правила, да, там помыться перед сном. да? Ну, это правило. Это тоже да, ритуал. Ну... Поздороваться. Это все ритуалы. Прежде чем сказать какое-то слово, ну, там начать произносить, сделать, да, это тоже ритуал. Mm -hmm. И то есть вот эта ритуальная составляющая когда-то работающих таких форм поведения, она дошла до нас. Ну, вот когда-то люди своей... понимали ее основу, да, что именно вкладывалось. Mm -hmm. Ну, вот как со... А сейчас она утеряна, как со сказками, да. вот сейчас начали возрождаться русские сказки, ну там древние сказки. Uh -huh. И люди начинают, ну, те, кто в подключке так это назовем, начинают рассказывать, что же подразумевалось под этой историей. Там, э, истоптать семь, ш, э, семь сапог. Это пройти, раскрыть семь чакр uh -huh. за время жизни, за период жизни. То есть всеми э, да, уровнями жизни. жизни раскрыться да, полностью. полностью. А как же поступать с луной? Вот очень многие люди замечают, что все-таки когда луна растущая, если, допустим, подстричь волосы, действительно они лучше отрастают. Да, если вот... потрясти денежка, это действительно будут какие-то классные Насчет контакты. волос просто на мне это а... работает, я это точно знаю. Ну, это ну, работает вот с луной на всех. Работает. Вот, потому что с луной это не суеверие. Вот, скажи, пожалуйста, а если да. ты, э, ну так давай так условно, да, условно. возьмешь семечку. Посадишь ее в землю и начнешь там через день поливать, из, ну там через месяц из нее что-то вырастет? Записи, ну, думаю, что да. Это суеверие или это правило? Это, ну, как, Нет, это как раз физическая это, физика. Это, а конечно. вот здесь да? энергетика, да? Вот в принципе это та физика, которую мы не верим. Не видим и поэтому не верим. И поэтому не верим. Да, как я вот в прошлый раз говорил про Wi-Fi. Мы его не видим, но он, же есть. но он же есть. Окей, есть энергетика, то есть Луна, которая влияет все-таки на денежную составляющую. В том числе, вот заходила наша коллега, она занимается коммерческими вопросами. Она трясет на молодой месяц мелочи. И у нее хороший э, достаток и прибыль в этот момент. Вот э, это действительно так? Или это, ну, это какое-то суеверие? Нет, это суеверие, во вот верит? это как раз самоисполняющееся пророчество. Она сказать. себя подписывает. Она напитывает вот эту вот э, ситуацию, свою веру. И она напитывает, она подпитывает. Да, угу. Она подпитывает свою веру. Угу. Она вот потрясла. Но и внутри себя она излучает. Вот смотри, она излучает уверенность. Угу. И окружающие люди чувствуют Она это говорит, я точно знаю, что деньги будут. Вот. Вот, вот, <смех> вот это состояние. <смех> я, точно я точно знаю, что, знаю, что деньги придут. <смех> я, я начинаю макро <смех> сейчас. Хорошо. Хорошо. Я точно знаю, что деньги придут. На этой фразе очень правильной. поговорим про каждую примету. Откуда же она появилась? Почему черные кошки? Почему женщины с ведрами? Почему, Почему по дереву постучать? В зеркало вернуться, если, в зеркало если вернулся домой. Почему ведро нельзя выносить, черт Посидеть побери? на чемодане. Посидеть перед выходом, вот да, это конечно. очень важно. Обо всем об этом с Леонидом Орланом, телесно-энергетическим психологом, мы поговорим. Через несколько минут. Ну, давайте, давайте по дереву постучать. Самое простое, да. распространенное. Откуда взялось и зачем? Ну, э, раньше на, писали на дереве, да, на бересте. Угу. И дерево, вот, высеченное там на дереве, на камне, оно предполагало, что это надолго, это на века, это вот твердо. Мое слово твердо. Не высечешь и топором. Ну да. То есть, ну и дерево как стихия такая. То ну, есть дерево как стихия, то есть придание твердости Тотичьи. своим словам. Угу. Угу. Ну и как визуализация тоже, да, сказал, да. вырубил, все, висит. Постучал, значит, постучал, значит, твердое. Так, значит, женщина с ведром слова. пустым. Ну, У -у -у. пустота, люди очень не любят. Ну, пустота, она, вот ведро, оно похоже на воронку, энергетическую воронку. То есть предстоящее событие, да, лишний путь, они как бы затягиваются в, вот, вот в эту энергетическую воронку пустого ведра. И человек, ну, вот эта воронка перешла путь, да, и нужно подождать, пока воронка рассосется. Так, сколько стоять нужно на месте? Ни шевеляться, ни камушек можешь вперед бросить. Еще один лайфхак, после этого не даром. Вы камни, которые работают. Конечно, берите камни, выходя из дома, где-то пару камней. Нет, ты просто стоишь, да, смотришь, где здесь рядышком. Что есть? Если вдруг перешла, то прям выдужаешься на свидром. Да, кирпич. Не надо, конечно, это я шучу. Просто вот остановилась, ну так произошло, посмотрела вокруг, там веточку, камушек, что-нибудь такое бросила вперед. Послушайте, а почему именно женщина? Вот Почему вот такая ведьма сразу Но, человек с ведром? сама есть на пол, есть э... сосуд. емкость. Пос... Сосуд, да, иньский. А э... если мужик с ведром, вот у меня полно строителей ходят по двору. Мужик не с ведром, с ведром, он с кувалдой тоже. Нет, он с ведром ходит, <с. С там, я не знаю, что он выгружал из этого ведра, идет с пустым ведром. Что мне делать же самое. То же, самое. То же самое можешь еще ну рабочая такая если чисто вот работать ну чисто по приметам да э, дулю да вот я расскажу как работает а, и, например да дуле? дулю работает. в карман да и пошла да, да. туда даже только а, что, -то, что слушатель позвонила, Точно... звонила говорила об дуле э, э, дуля это м -м, смотри большой палец это про я да личность ну, если так. брать там восточное э, вот э, большой палец это я так. да, проходит через щель Не проходит да большой дуля это Палец проходит через щель, ну, он да. налазит да. Да, и выходит наружу. А, то то есть то есть это показание, что это я, как, я создаю щель и прохожу через щель, через вот это пространство, да, я все равно пройду. Угу. Окей, то есть этот символ рабочий. Ну, и, так, это один из форматов, да, и второй формат – это обесценивание да, дуля. Я обесцениваю все, что ты говоришь, дуля в кармане. Да? Угу. Все, да. что исходит, приходит из меня. Окей, да. хорошо, соль рассыпали, зеркало разбили. Эм, давно. Да, очень давно, там хотя бы там 100-200 лет назад, и соль была очень дорогая, да, чумаки ходили за солью к Черному морю, и зеркало было раньше посеребренное стекло, и это было очень, были очень дорогие предметы. Их потеря, да, там, рассыпать соль или там разбить зеркало, ну, предполагало, что будут финансовые затраты. Ну, и, естественно, люди ругались, поэтому старались, ну, что не к добру, да, поэтому старались. Плюс, да, вот если про зеркало то зеркало – это, в принципе, некоторый портал в тонкий мир. Да? То есть такие вот страхи, да, что оттуда кто-то рвется, ну, там, mm -hmm. пытается пробиться в этот мир. А действительно с помощью зеркала можно делать какие-то магические штуки или нет? Да. ну, в магии а, ну используется. Оно рабочее. Ну, об этом происходит. мы поговорим в следующей передаче. Очень интересно. <связь> да. <связь> <связь> да, лайфхаки будут тоже. А, сейчас давайте так, ну какую еще возьмем? Ну, то самую Чемодан, черная кошка, конечно. Черная кошка, люди боялись всего. Ну, вот откуда эта черная кошка? Да, это, это со средневековья, с Европы. Угу. Охота на ведьм. Охота на ведьм, да. И часто. ведьмы-то рыжие были, они черные. Ведьмы были разные, разные, да. И вообще, вот, вот в средневековье красивых женщин Все. не очень любили, да. И... Черная кошка ассоциировалась с ведьмовством, с колдовством. Ну, как форма ведьмы, в которой она может перевоплотиться. Да, что ведьма короткий, может перевоплотиться, да, вот как вот. Тусоваться в виде кошки. Да, и вот да. что ведьма перешла дорогу, это не к добру. Ай-яй-яй. Ясно. Вот черная кошка с пустым ведром перешла дорогу, это тихий. Это вообще, угу. э, да. Но сейчас это не работает, а, это работает, если человек в это верит. Если в это верит. Хорошо, так, чемодан так, наш вот, пресловутый. Э, ну, Посидеть на чемодане. Смотрите, как люди, как наши люди, да, обычно собираются за час до выхода. Бегом, бегом, бегом, собрали, собрались спасали. Вот. И вот это посидеть на чемодане перед выходом, это про остановиться, успокоиться, остановить бег мыслей. Угу. И очень часто, да, вот, вот, вот в этом посидении перед выходом вспоминается, что, что, о, паспорт не взял. Да. Паспорт, То это... есть осмыслить все, что взято и не и забыть а да. я закрываю глаза и представляю, как мы э, прилетаем в точку, куда мы собрались, и потом, как мы возвращаемся домой, в таком mm -hmm. светлом луче, чтобы mm -hmm. ну, вот, на всякий случай э, обезопасить всю свою дорогу. Ну, такой хороший mm -hmm. лайфхак, Лабхак, да? да, сейчас от меня. Хорошо, есть, если взять вот эту категорию примет, там, оберегов, защиты прочего. Это тоже работает, конечно. когда мы напитываем это мыслями? Или она может как-то само по себе независимо от нас? Работает и независимо от того, как я говорил, да, вот что-то, какой-то объект, наделенный определенными программами, внедряется в ауру. И он, конечно же, работает. Но идеально, когда вот такие обереги, если там, человек хочет приобрести, да, желательно, вот, вот желательно, чтобы этот оберег делался непосредственно под него. Угу. Да? Ну или как бы наполнялся энергией. Да? Вырезался или там как-то выпиливался, это уже другой вопрос. Да, можно и штамповку. Но чтобы как там, целитель маг, вот кто-то, кто именно изготавливает его обережную часть, чтобы подготавливал непосредственно человека. Просто купленный. Где-нибудь там на раскладке mm -hmm. амулет, ну, работает точно так же, как 2 гривны в вашем кошельке. Mm -hmm. да, точно вот так же притягивает деньги. Вчера э, был праздник большой Спасен все ходили с букетиками. Э, правильно ли, что этого букетика дома нет, или правильно ли, что он есть, приносит ли он что-то хорошее в ваш дом или, или нет? Ну, вы слышали, какие запахи э, вот этого букета? Обычно это а, букеты с одной стороны, это антисептики, uh -huh. да, которые очищают. То есть наши предки очищали таким образом просто свои дома. Да. Да. А для нас это ну, важно, не ну, важно? Мы утратили, ну, мы Я думаю, в что в даже... воздух уже ничем не, не вычистишь. Ну, да. В принципе, важно, да, желательно. Плюс, смотри, люди, это же не просто букетик. Люди с этим букетиком идут после церкви, после того, как этот букетик. Заполнили... В очереди, поругались друг с другом, кто первее будет светить. Наполнились так с этим. Ты отмечала когда-нибудь, что после того, как пройдет в хорошей, нормальной церкви, после того, как пройдет батюшка и всех окропит свеченой водой, все улыбаются, все, улыбаются, все радуются. Ну, да. Заметила, Это да. работает а? да? И вот и эту энергию, энергию радости несешь домой. В, в, в, в, то есть этот букет, эти растения, они заряжены уже да, этой энергией, вот ты ее приносишь да. в дом. Окей, да. купила просто букетик за 20 гривен у бабушки, которая мне очень сильно улыбнулась за эти 20 гривен. Угу. Дала мне этот букетик, сухоцветик каких-то. Я иду домой и думаю, как же молодец, сделала бабушке добро, себе купила красивую штуку. Я Абсолютно, это Сухоцветики. И, и, и не ходила я в церковь, не очищала я свою угу. душу, но я иду, улыбаюсь. Это Тут же, Тут формат. же ну, ну, как, немножко меньше по эффективности, чуть-чуть, но точно так же работает. Но я когда иду летом а, и есть желание купить какие-то цветы, вот такие, не, не специальный шикарный букет, а просто сезонные, я тоже всегда смотрю на то, кто их продает. Если там сидит симпатичная мне бабушка, может она даже специально работает под такую бабушку, может она профессионал, а может она настоящая. Профессиональная бабушка. Да, а может она настоящая, если она мне нравится, я покупаю, а если Я не научна. думала, как Артем да. Если она бабушка, страшная злюка, знаешь, на всех ругается, я вот такой не буду. Понятно, конечно, да, что, не что не ее цветы, ее цветы, цветы наполнены этой энергией. Абсолютно. Сто процентов. В общем, мы сделали из себе, в себе несколько выводов. Первое, что работает то, во что вы верите. Да, это главный вывод, мне кажется, сегодняшней беседы, очень и самый важный, который надо. Немножко переварить, осмыслить в своей голове и вот, подумать об этом. А во-вторых, дулю я, конечно, для себя вынесла да. вот, с сегодняшнего нашего разговора. Вот Дуля, я конечно. рекомендую, да, можно это на, на, напоследок, да, да, вот рекомендация. Проинвентаризировать все свои верования, все свои убеждения и оставить только два. К деньгам и к удачам чтобы всю энергию сконцентрировать на этих двух самых да. важных их здоровье тоже, кстати не И думайте здоровье, о том, да. что что-то со здоровьем случится ну, иначе точно случится да, да, да спасибо большое, у нас в гостях Леонид Орлан, интересный энергетический психолог если интересно, находите его в в социальных сетях, на Facebook. Ссылочка, на, например, на в нашей публикации да. на народно, можете туда щелкнуть и посмотреть, чем Леонид занимается. А в следующий э, вторник мы, как всегда, встретимся и будем говорить про что-то очень интересное. Да, спасибо всем большое, Леонид, приходите, еще будем обратно. Обязательно.